Здравствуйте, здравствуйте. Рада, что присоединяйтесь к нам. А... Отлично. Здравствуйте. Да, сейчас. Угу. Меня зовут Настя, и я сегодня помогу своим друзьям из Ламбре провести этот эфир. Маш, привет! Привет! Ивет, спасибо, что ты с нами. Многие, наверное, наши зрители уже знают про тебя, в том числе я тебя читаю, но все-таки познакомь наших зрителей с собой расскажи о себе. Да, я хочу, может быть, минуты две мы подождем, пока народ подтянется, потому что я тут вижу, что люди подтягиваются, чтобы мы как-то раз <с начали все вместе. Сейчас две минуты, давайте, здравствуйте, друзья, да -да -да. всех рады видеть, <coughs> кто э, впервые меня видит, я обязательно представлюсь, а, сейчас. Да, я потихоньку буду представляться, что я здесь в роли э, интервьюера для Маши, а также мы будем рады, э, если вы будете задавать свои вопросы по ходу э, нашего общения, да. Так, ну у нас уже 70 человек, я думаю, что можно начать. Всем здравствуйте, друзья. Давайте, да, я, наверное, сначала представлюсь. Меня зовут Мария Серд. Я косметолог, человек, который с уходом знаком с точки зрения практики в начале, а потом уже с точки зрения теории я присоединила часть своих знаний, да, к тому, что уже было, да, то есть я такое больше э, в этом вопросе практик, и именно с этой точки зрения мы сегодня с вами будем общаться, потому что я знаю, что косметологов э, многие, некоторые, скажем так, э, люди обходят стороной, э, избегают, потому что э, боятся, что будет слишком сложно, будет что-то очень непонятное, но мы сегодня будем именно про такую практику говорить, да, про историю, связанную с тем, что мы с вами можем сделать по отношению к своей коже дома. Помимо всего прочего, я работаю бьюти-тренером, работаю с разными абсолютно брендами, брендами разных сегментов, пробую разные средства, и опять-таки это тоже некий практический опыт, который я передаю тем людям, с которыми я работаю в контексте консультации. То есть я консультирую в рамках домашнего ухода по правильному его подбору, как правильно создать, скажем так, вот именно ту самую базу, которая будет либо помогать, уходу профессиональному косметолога, либо будет солировать, потому что, в принципе, я хочу сделать акцент на том, что с домашним уходом мы с вами можем очень много. У меня есть огромное количество примеров, которые говорят о том, что домашний уход, на самом деле, действительно да, это очень хороший значение в контексте перемен, да, то есть вот до и после картинка, в принципе, в домашнем уходе тоже возможно, и я на этом тоже сделаю сегодня акцент. Вот, ну и у меня, собственно говоря, есть обучающий проект, который называется Индекс твоей школы, я обучаю девушек разных, абсолютно разного возраста, разного, э, разных по профессии, э, уходу домашнему тоже, то есть, ну это уже такая более углубленная история, да, это для тех, кто хочет углубиться в эти вопросы. О чем мы с вами здесь сегодня? Можно я еще тогда да. еще спрошу? А, Все-таки для домашнего ухода нужно что больше? Нужно ресурсов в качестве денег либо больше времени? А, ну, то есть затраты, они самые большие какие? Сейчас, две секунды, это такой у меня угу. технический момент, я поставлю угу. камеру. Смотрите, с домашним уходом на самом деле дела обстоят так. Мне кажется, что в домашнем уходе самое важное не деньги, не кремы конкретные, а ваша способность себя организовать. Потому что, когда мы говорим про домашний уход, мы всегда говорим про определенное время затратное, да, какой-то процесс. То есть тебе нужно а, составить эту рутину, потратить время, тебе нужно а, нанести все это дело. Да? И не все готовы ежедневно, дважды в день, уделять этому внимания, скажем так. А, вот Если вы а, с этого момента присоединяетесь и готовы реально заниматься тем, а, что дважды в день, ежедневно, вы будете что-то делать по отношению к своей коже, тогда если этот уход, безусловно, составлен грамотно, абсолютно при использовании любых средств, будь они очень дорогие, будь они достаточно бюджетные, есть возможность получить какой-то дивиденд, какой-то выхлоп, скажем так, да, то есть увидеть какой-то результат. Поэтому я, конечно, настоятельно рекомендую всем тем, кто, например, до сегодняшнего момента, используя то или иное средство, скажем так, не видел результата, попробовать делать уход, наносить регулярно. У меня есть большое количество девочек знакомых, которые, к сожалению, вот именно делают выводы, да, потому что они а, наносили продукты не ежедневным, например, и говорят о том, что средство не работает. На самом деле стоит только поменять а, вот подход к этому всему, и результаты не заставят себя долго ждать. Поэтому а, здесь, наверное, такая самоответственность, что ли, если хотите. Не знаю. Ну да. А, и, ну, очевидно, наша тема выпуска, скажем, эфира, того, что «Все мы дома», и это время хочется реально продуктивно потратить для себя и для своего кожи. Поэтому разберем тогда главные ошибки в домашнем уходе. Какие они есть, и я думаю, что не только какие они есть, а чем они все-таки грозят. А, да, давайте, я, кстати, хочу сказать, что если у вас появляются вопросы какие-то в процессе моего диалога, монолога, да, давайте будем их задавать, мы, соответственно, выйдем на диалог, чтобы я потом могла пояснять какие-то моменты, потому что я хочу, чтобы наш сегодняшний разговор стал максимально полезным для вас, да, именно с точки зрения практики, да, то есть если что-то вы делаете у вас не получается, прошу в чат, пишите, не стесняйтесь того, что да, пишите, вопросы, да, допустим, не знаю, не актуальные, условно. Что касается нашего с вами сейчас прекрасного времени карантинного, я хочу отметить, что здесь, конечно, ошибки, скорее всего, совершаются те же самые, которые могли бы совершаться и вне карантинной зоны, да, то есть история про ошибочное нанесение каких-то продуктов или просто про ошибочное использование средств, она с карантином не всегда связана. А я себе тезисно обозначила какие-то определенные такие часто повторяющиеся ошибки, я начну, наверное, с них. Да, и потом в процессе, если вдруг кто-то себя узнает, опять-таки пишите в комментариях. Я думаю, что нам всем будет очень интересно узнать, кто же как-то примерно так себя ведет ежедневно. Итак, начнем с очищения, потому что это, собственно, основа основ. Без качественного очищения у нас с вами не бывает ничего. Да? То есть надо запомнить, что если у вас очищающие продукты те, которые вам не подходят, или те, те которые не доочищают ваше лицо, к сожалению, все, что вы потом наносите, оно не будет эффективным или оно будет малоэффективным. Поэтому важно понимать, что с завязывается, собственно говоря, эффективность всего вашего ухода. Очищение какое? Очень многие, поднимите руку, кто делает следующим образом, снимает макияж гелем для умывания. Ну, то есть вот она такая пришла вечером, да, там с ресницами, там со всеми делами, и такая берет, например, мою обожаемую ламбрешечную вот такую вот штучку, это гель для умывания, и начинает, значит, умываться всем этим делом. К сожалению, друзья, вот, да, один, зафиксированный. Я думаю, что будет как минимум еще плюс два или плюс три. Таких, на самом деле, очень много, да. У меня в руках гель для умывания, ну, не принципиально для какой он кожи, я просто хочу сделать акцент на том, что средства для очищения лица, они созданы, чтобы очищать, условно, сори, сори за тавтологию, да, а, чистое лицо. То есть мы должны с вами сначала снять Ой, макияж. Да. Да. А, значит, снимаем макияж продуктом, который снимает макияж. Это может быть мицеллярная вода, это может быть какой-то гель для снятия макияжа, а уже потом мы умываем условно чистое лицо гелем для умывания. Это крайне важно. Я не буду сейчас объяснять теоретический аспект этого вопроса, да, с точки зрения там составов и так далее, но поверьте мне, если у вас есть склонность к появлению каких-то воспалений, если у вас есть черные точки, и вы хотите начать с чего-то, то вот начать с того, что вы дифференцируете продукты для снятия макияжа и продукты очищающие однозначно стоит. Мне кажется, что это прям такой классный первый шаг для того, чтобы да, увидеть эффект от домашнего ухода, поэтому э, очищающие средства – это продукты для очищения уже э, лица без макияжа, а средства для снятия макияжа, они, соответственно, именно для того, чтобы сняли макияж, и, например, если это мицеллярная вода, да, э, мы мицеллярную воду используем, протерли лицо и после этого ее смыли. Очень тоже важно, друзья, мицеллярную воду смывать водой. Это прям тоже, кстати, наверное, ошибка номер два сразу у нас тут возникла, потому что многие тоже не смывают и считают, что мицеллярная вода – это какие-то тоники или что-то подобное, да. Вот, я, кстати, вижу очень много знакомых людей здесь в чате, это очень приятно, друзья, всем хеллоу. Вот, значит, мицеллярная вода – это тоже продукт, который снимает макияж, но требует дополнительного снятия водой. Важны. Важный момент может пересушить кожу, может сделать, ну, скажем так, не очень приятные такие бонусы вы получите. Скажете, опять-таки, что там, очищающие продукты подсушивают а, кожу. Как вас много, друзья. Как приятно. Такой инсайт. Так, значит, едем дальше. Второй такой момент, который я набросала себе, это правильное использование продуктов для зоны вокруг глаз. Скажите, пожалуйста, вот, уважаемый интервьюер, расскажите, пожалуйста, мне, как вы наносите крем для глаз? Каким, может быть, покажете? или Наносите ли вы вообще крем для глаз? Начнем с этого. Нет, у меня нет обычного крема для глаз, у меня просто крем, и ну, я обычно всегда все прихлопывающими движениями любой увлажняющий крем ношу. То есть он не один, и я им так и развлекаюсь. Так, понятно. Вот у меня здесь, кстати, тоже есть, чтобы на пальцах вам не объяснять, у меня есть крем для глаз. Значит, да, это у нас, ну, не суть, да, что это за средство, но если вдруг это DNA-линейка, значит, это продукт, который используется для зоны вокруг глаз. Средства для зоны вокруг глаз могут быть, их, они могут, собственно, отсутствовать в вашем уходе, потому что продукты для глаз такие очень интересные ребята, ими многие пренебрегают, и, в принципе, по понятным причинам, потому что бывает такое, что... Ваш обычный крем в принципе может совершенно спокойно э, быть нанесен на эту зону. Ваши глаза не чувствительные, вы не видите никакой там негативной, скажем так, реакции на средство, и вы продолжаете использовать это средство, да, вот на эту зону. А, ошибка заключается в следующем: многие наносят крем для зоны вокруг глаз, во-первых, вот такими движениями, во-вторых, они наносят это на верхнее веко наносите вы крем для глаз или обычный крем на верхнее века? Вот напишите Нет. мне, пожалуйста, кто-нибудь, кто делает это. Интересно, да, просто ради... А, я, а... я вижу, это... у нас тут знаю, что четвертым пальцем по краю глазной, а вот... Я говорю, ли? у меня здесь очень как-то путевок мои да, моими да, да. Спасибо большое вам за помощь, друзья, кто в теме. Это очень приятно, что не зря. Все не зря. Итак, показываю. Значит, вы берете средство для глаз, вы выдавливаете на безымянный палец, потому что его давление а, минимально, скажем так. То есть, а, если вдруг вы надавите чуть сильнее, чем нужно, вы нигде ничего не растянете, у вас все будет а, как надо. Да? Вы выдавливаете средство на... А, небольшое количество, на безымянный палец, между э, пальцев это дело распределяете и наносите исключительно похлопывающими движениями. Вот есть такая скуловая зона, да, вот сюда. Ближе наносить не стоит. На верхнее века мы ничего не наносим. Это такие стандарты, извините, золотые косметологии, потому что верхние века обладает очень тонкой кожей покрытой, и вероятность того, что вы там где-то что-то растянете, и так далее, прекрасно. На верхние века никто не наносит. Друзья, ну, спасибо на... вам большое за то, что вы знающие ребята. и не делайте. Очень приятно, кстати, крем пахнет. Так вот, значит, никаких верхних веков. Здесь единственное, что допустимо, как я рекомендую наносить крем для глаз, это прикладывающими движениями. Есть такая круговая мышца глаза. То есть эта история вот выглядит следующим образом. Мы наносим это вот так, поднимаемся над бровью наверх и продолжаем такими вбивающими движениями средство, ну, собственно, вбивать. Да? Вот это все, что мы можем себе позволить. То есть максимально. Да, сверху брови. Да, вот, кстати, очень многие отмечают, что от кремов для глаз... У вас растут брови. Как отрастить брови, друзья? Это вопрос сегодняшнего дня. На всякий случай, если вам интересно, можете попробовать. Особенно, знаете, если там есть какие-то масляные компоненты, если есть какие-то а, пептиды. Прекрасный совершенно вариант. Вот, пожалуйста. Под брови, да, тоже можно. То есть вот здесь, в принципе, зона, которая допустима для того, чтобы касался туда крем для глаз. Вот. Но единственное, предостерегаю вас, пожалуйста, никогда вот этого вот всего не нужно, потому что натянуть уже, к сожалению, будет невозможно. Да, то есть э, с верхним веком работать крайне сложно. Я сейчас не про новейшие века, как бы генетически, да, Обусловлено — это все таки история про момент, когда ты реально его растягиваешь. А поверьте, я видела таких немало, у которых действительно есть проблемы с этой зоной. Поэтому с кремом для глаз определились, да? Очищение крем для глаз. Едем дальше. Сыворотка. Сыворотка. Есть какой-то вопрос, если вдруг я ускорилась? Я думаю, да, что мы... Если мы хотим диалога, я могу фиксировать вопросы и по этой же теме, собственно, тебе их зачитывать, потому что я думаю, да, что давай. ты сейчас не фиксируешь, потому что были вопросы про умывание. Были вопросы, пенка снимает ли Биби Крем? ну, то есть на пенке написано, что она снимает Биби бибикрем, верите ли этому? Был вопрос. А, смотрите, я, конечно, обычно производителям доверяю, хочется доверять что написано, собственно, также и получить. Но из практики могу сказать следующее, что особенно если ваша кожа склонна к забиванию пор, бибикрем, такой товарищ, особенно если это азиатские какие-то средства у вас в уходе, да, это очень стойкий продукт. То есть это средство, которое приравнивается к стойкому тональному крему по, своей, по своему составу, скажем так. Да? И чтобы его вымыть, часто в составе есть масла. <клес> чтобы его вымыть, вам, возможно, потребуется аналогичная субстанция. То есть есть такое понятие, формула такая беспроигрышная, называется «подобное вымывает подобное». Это значит, что если нам нужно вымыть масло, то нам нужно умыться маслом, соответственно, да, поэтому BB-кремы обычно рекомендовано смывать каким-то специальным продуктом, это может быть мицеллярная вода, это может быть гидрофильное масло, то есть что-то, что дополнительно помогает вашей пенке все таки вот эту достаточно едкую такую субстанцию смыть. Да, есть агрессивные такие павы, то есть павы – это компоненты, которые, собственно, образуют нашу с вами очищающую субстанцию, и именно они вымывают. Но здесь есть второй момент: что те самые агрессивные палы, которые могут вымыть, они могут вымыть вообще все, что возможно, да, ну, тем самым, скажем так, негативно отразиться на состоянии кожи. Поэтому, чтобы это каким-то образом балансировать, я рекомендую отдельно мы смываем биби-крем чем-то, да, пицеллярная вода, масло, гидрофильное и так далее. И Туда же, к первой ошибке, возвращаемся, используем какое-то средство очищающее. Оно может быть, вот как здесь, например, да, это продукт для комбинированной и жирной кожи, но э, на самом деле его совершенно спокойно может использовать человек с нормальной кожей, не всегда, опять-таки, стоит ограничиваться вот здесь mm -hmm. какими-то отметками, потому что, э, по большому счету, у меня в руках достаточно деликатное средство, которое подойдет и для нормальной кожи, да, и для кожи, которая, в принципе, ну, никаких проблем, скажем так, не имеет, просто хочется мягкое средство очищающее. У Ламбрек, кстати, очень неплохие очищающие средства, это я вам могу сказать с точки зрения практики, им Теория. Гидрофильное масло для комбинированной кожи не лишнее. Не лишнее совсем. Пользоваться можно, бояться не нужно. Потому что сейчас большое количество всяких мифов входит. Я рекомендую не бояться и все-таки пользоваться. Пользоваться, точка, да? А, то есть, и вопрос. История, что, по не произойдет. И был еще вопрос про гидрофильное масло. Если человек не пользуется макияжем, ну, подходит ли ему умывание как раз гидрофильным маслом? Знаете, я, наверное, так со, со своей такой немножко личной позиции отвечу. Я за гидрофильные масла. Вот в в принципе, то есть мне очень они э, импонируют и в моем уходе, и в уходе, э, который я составляю для э, девушек. На самом деле, однозначно э, история рабочая, которая дает хорошие плоды. До и после видела многократно, на самом деле. То есть были черные точки, нет черных точек после введения масла. Были расширенные, ну, расширенные даже не расширенные, многие называют эту историю просто у меня расширенные поры. Да? Но, допустим, комбинированная кожа, активная, это зона, да, здесь а, лишний жирный блеск появляется в течение дня, подключается гидрофильное масло, все, через определенное время, время, а, достаточно активное а, использование а, ежедневного продуктов, все, на выходе у нас с вами меняется даже состояние кожи, скажем так. Вот, поэтому я за... А, масло в любом случае, да. даже если биби э, или чего-то такого у вас нет. А почему вы против гидрофильного масла? Возможно, вы просто, как говорится, не умеете его готовить. Не, распро... не распробовали. Да. А, возможно, тогда... что-то не так пошло. Да, да, да. Возвращаясь к уже вторым ошибкам и как раз к нанесению, а, собственно, кремов, был вопрос, что возможно ли косметикой вообще потянуть овал лица. Нет, плохие новости. На самом деле, косметика потянуть овал. Давайте так, косметика у нас с вами работает на определенном уровне. Есть какие-то компоненты типа пептидов, которые, да, способны определенные сигналы подавать в клетку и замедлять определенные процессы. Да, есть витамин А который называется ретинолом, да? yes. ну, самая такая распространенная форма, который работает с клеточным ядром. То есть это что-то глубже, чем просто на поверхности. Но в большинстве случаев, если мы берем такой собирательный образ, история про косметику это скорее поддерживающая. Да, поддерживающая такая терапия, которая обязательно должна сочетаться со смежными какими-то воздействиями, методиками и так далее. Что касается вообще, в принципе, птоза, история про провисание, она, безусловно, там, и генетическая, да, есть здесь генетический аспект, и в принципе многие с этим сталкиваются просто с возрастом. К сожалению, с просто нанесением домашнего ухода очень плохо справляется да, вот домашний уход с этой проблемой. Mm -hmm. Поэтому здесь обязательно подключать какие-то мануальные методики и так далее. Ну, много на самом деле способов воздействия, но если одна сложно, то кремом затянуть за уши что-то достаточно будет сложновато. Вот, если нет вопросов по ошибкам, если есть какие-то вопросы отвлеченные, давайте мы их перекинем наконец, там минут десять <связываем> останется, пятнадцать. я обязательно по всему пройдусь, да, чтобы просто мы с вами вот эти вот 1, 2, 3, Ошибки 5 зафиксировали, да, <связываем> мне очень хочется по ним пробежаться. Бодекс наш все, ну я на самом деле не люблю такие категоричные а, заявления. Бодекс это не про провисание, кстати. То есть Бодекс с провисанием не делает ничего. Бодекс работает Прости, с... Вот, с литкой, да, то есть это другая немножко история. А вот с провисанием, да, это уже... Это даже не к Бодексу, это куда-то посерьезнее такая история. Так вот, значит, если мы с вами говорим про а, третью ошибку... Первое было про очищение, второе, напомню, про э, крем для глаз на неправильное нанесение, mm -hmm. а третье средство про сыворотки. А, напишите, пожалуйста, знает ли кто-то... Точнее, не так. Напишите, пожалуйста, в чате, считает ли кто-то, что сывороткой можно обойтись в дневном уходе. Ну, то есть я такая вот с жирной кожей или скомбинированной, и у меня не любовь с кремами. Я не люблю кремы. Мне хочется что-то полегче, и я себе покупаю сыворотку. Потому что я думаю, что сыворотка – это более легкая версия крема. Например. Да. У меня есть досрочный ответ, я, я жду, пока все тоже выскажутся. Нет, прекрасно. Нет, отлично. Отлично. Прекрасно, друзья. Я всегда воспринимала что шестом... это подкрем. И правильно. Просто аплодисменты, на самом деле. Потому что многие считают, что крем... Нужно закрывать кремом или эмульсией. Прекрасно, друзья. Спасибо большое за... Ваши ответы. Спасибо. Итак, значит, сыворотка это не одно и то же, что есть крем. Некоторые считают, что опять-таки сыворотка не нуждается в том, чтобы ее закрывали сверху, потому что сыворотка бывает, сыворотка, сыворотки рози, бывают какие-то масляные сыворотки, такие очень тяжелые, да, которые, по сути, по текстуре они конкретному человеку действительно заменяют крем но а, дело в том что а, значит в этом случае человек просто неправильно подобрал себе сыворотку да? то есть история про сыворотку а, начинается с решения каких-то двух или трех определенных задач да? то есть это что-то очень концентрированное а, Максимальная концентрация есть сыворотки сыворотке. Да? к вопросу про например таргетированное решение каких-то задач у тебя прыщи что mm -hmm. максимально эффективно будет работать с воспалениями? Сыворотка. У тебя пигментация. Что максимально эффективно будет работать с пигментацией? Сыворотка, да? ну и так далее. То есть это mm -hmm. самое такое, ну, самое хардкорное оружие, которое можно применить по отношению к любой из проблем, да, которые бы мы с вами не взяли. Поэтому сыворотка нужна. Как правило, у девушек есть, ну, минимум две проблемы. Это всегда про увлажнение. И это всегда про еще что-то. Как минимум, красивый ровный цвет лица никому еще не помешал, да? То есть вот две проблемы. Дальше могут подключаться морщины, потом пигментация, потом еще что-то, еще что-то, и поехали. Значит, сыворотка – это компонент, да, актив, активный компонент, который работает с двумя или более задачами. Таргет. Крем – это продукт, который сверху на сыворотку, наносится всегда. Ну или как бы мы убираем сыворотку, у нас просто ее нет, выходим и наносим крем. Но при этом крем выполняет совершенно другую функцию. Он может быть, может работать в синергии с сывороткой, то есть как бы дополнять ее, а может быть совершенно из другой оперы и быть, ну, скажем так, по своему действию несопряженным сывороткой и работать просто на то, чтобы вот этот продукт сверху был чем-то запечатан, чтобы она не испарялась. Большое количество увлажняющих компонентов, например, гиалуроновая кислота, да, я вот здесь трясу активно сыворотки с гиалуронкой, линейка ультрагиалуроновая, да, то есть это средство, я не зря ему так активно потрясываю, потому что это продукт, который требует обязательного нанесения дневного крема. То есть если вы хотите избежать а, крема, лучше не покупайте сыворотку, а купите крем. Почему? Несмотря на то, что текстура вот такая, то есть это крем, кто-то может мне сказать, что как бы, ну, мне же нормально, мне же хватает. Да, не надо. На самом деле, из-за того, что здесь содержится гиалуроновая кислота, в том числе и низкомолекулярная, очень важно закрыть ее кремом, чтобы она сработала. Потому что если вы не закроете, она будет либо стягивать, давать ощущение стянутости. Я думаю, что многие замечали, что после гиалуронки есть ощущение стянутости. Да? То есть некоторые называют это лифтингом, но это простянутость. Вот. А если вы закроете это кремом, то, грубо говоря, на вот эти вот мелкие молекулы вы накрываете продуктом, который создает условно, мы это называем, окклюзий, ну, то есть, грубо говоря, такой парниковый, это очень, очень условно, сейчас, друзья, как бы к словам мы не привязываемся, эффект и не дает продукту испариться. Это значит, что он запечатывает ее глубоко, и она продолжает работать глубже там, где она должна сработать. И вы получаете максимальный выхлоп из всего этого мероприятия. Вот, поэтому сыр... Сыворотка... Да, при этой а... паре сыворотка, крем, нужно как-то учитывать, ну, то есть подбирать их там, из одной серии, из одной линейки, либо на, направлено на какое-то одно действие, то есть раз они должны а, работать в смотри... паре. Смотрите, а, крем может быть а, даже не так. А, вам первое, что нужно сделать, если мы отталкиваемся от а, процесса подбора ухода, mm -hmm. вам первое, что нужно сделать, это выбрать а, задачу определить, да, то есть какая задача на сегодняшний момент увлажнить, отшелушить, я не знаю, улучшить цвет лица, дать коже антиоксидантов и так далее, и так далее. А Если, например, вы понимаете, что сыворотка на сегодняшний момент вас максимально увлажняет, то крем у вас может быть тоже увлажняющим, дополнительно, скажем так, ну вот в пару к ней сработать. Если ваша задача сузить поры, например, то вы можете использовать средство, сыворотку, которая таргетировано мощно работает на сужение пор, она сужает поры в процессе, mm -hmm. а вы потом сверху все это запечатываете просто увлажняющим, увлажняющим крем. кремом. Mm -hmm. Да, то есть, по сути, у вас есть и сужение пор, и увлажнение, и на выходе mm -hmm. у вас правильная с точки зрения теории, ну и, соответственно, как бы на практике потом, такая комбинация, да, поэтому вкусно пахнет я люблю поднюхивать средства. Ну, в общем, друзья, это правда очень важно, потому что вот эта история про сыворотки настолько часто встречается, может быть, кто-то сейчас за кадром сидит и просто себя не выдает, но я знаю, что вы есть такие, которые сыворотку все таки используют вместо крема. Не стоит этого делать, если прям вот хочется максимальный получить результат, стоит попробовать комбинацию, вот о которой я сейчас сказала, и понять, что это действительно максимально эффективно. Там много вопросов нападло по теме ну, там, что, ну, меня, там, читаешь, да, я что как раз а, сыворотка кремовая и содержит а, запирающие ингредиенты, например, силикон. Можно ее и не закрывать. Ну, mm -hmm. Есть не сыворотки. Есть. Я согласна. А, mm -hmm. Есть сыворотки, которые м, бывают с содержанием а, компонентов ну, запирающих, давайте, да, продолжим эту историю. Но силикон, силикон рознь. Силиконы тоже бывают разные. То есть есть силиконы, так называемые летучие силиконы, которые, по сути, эту самую закрывающую способность, ну, скажем так, сводят на нет, и у вас уже нет вот того самого бенефита, да, который вы имеете от продукта силиконового. Да? То есть если вы видите в составе димитикон, например, да, на, где-то в начале, в начале списка, то да, можно говорить о том, что средство а, может быть самодостаточным. Но если мы говорим про продукты, например, более жидкие какие-то, да, то есть которые такие текучие, вязкие, тягучие, а, они, конечно, практически в 100% случаях требуют сверху какого-то средства. Можно да. всю борта, а, закрыть кремом с витамином А. Это, да, это у нас уже другая история пошла. Мы пока а, пропустим этот вопрос. Я проеду дальше, потому что хочется мне рассказать про тоники. Вот про тоники тоже важно <coughs> упомянуть. Потому что я знаю, что многие пренебрегают тониками. Почему? Потому что кажется, что это не совсем важный этап ухода. Есть, опять-таки, кто-то, может быть, мне напишет сейчас обратную связь, да, кому интересно то, о чем мы здесь говорим. Про тоники напишите, считаете ли вы, что тоники это то, на чем можно сэкономить. Ну, то есть я купила очищение, я купила крем для лица. Ну и сыворотку, например, если повезло. И все. И как бы на этом мы с вами закрыли. Почему на тониках некоторые экономят? Потому что, по сути, не видят от них результата какого-то визуального, да. То есть, вот ты нанес тоник, не нанес тоник, кажется, что, в принципе, одно, одна история. Да? Нет, прекрасно. Тоники это на самом деле прекрасные помощники нам. Почему? Потому что за счет использования тоников вы можете опять-таки максимизировать результат от тех средств, которые вы наносите. Нет, прекрасно, ребята. Прекрасно, проводник. Как же я вас люблю? Как прекрасно. Умываясь тоником. Что это такое? Это как это ты делаешь, что это ты умываешься с это, Скажи, вместо Мицеллярки, я думаю, что многие просто еще вот все, что в баночке, для них, ну, там может быть продукт, который то -то. может решать несколько вопросов. Да, ну, то есть можно ему мыться, смыть, и вместо тоника и так далее. Смотрите, я думаю, что здесь речь идет про что? Наносишь на ватный диск, протерла лицо. Наверное, про это речь идет, да, то есть нанесла, протерла и как бы как будто бы завершила этап очищения. Вот про это, наверное, да, идет речь, то, что с тоником – это, конечно, непозволительная роскошь в наше время. Значит, что касается тоников, я все таки хочу сделать акцент на том, что тоники – это продукты, продукты важные в уходе все таки и как вот, да, кто-то из моих уже здесь написал, девочек про, про роль проводящую, да, что это значит, тоники и тонеры, одно это тоже или не одно и то же. В большинстве своем это одно и то же, потому что э, тоники – это продукты, имеющие жидкую консистенцию, содержащие в своем составе увлажняющие э, компоненты. И иногда, если речь идет про очищающий тоник, вы можете на упаковке увидеть вот прям такое обозначение, да, что продукт очищающий. Э, можно доочистить действительно лицо. Но таких средств немного, и в большинстве случаев тоник и тонер – это продукты абсолютно похожие по своей функции. Они могут отличаться текстурами, один может быть жиже, другой гуще, например. Но при этом любой тоник может быть нанесен как руками, да, то есть мы делаем вот так, мы делаем вот так, и потом делаем вот так, да, то есть вбиваем. Нам как раз вы сказали, как-то умываются тоником, вот. Я стараюсь не умываться. Да, я как водой. раз посчитала. На самом деле, если умываться хорошими средствами очищающими, которые имеют деликатные, мягкие по отношению к твоей коже павами, содержат павы, да, и, то есть, соответственно, умываться гелями или пенками для умывания, то ничего такого страшного, вот о чем многие говорят, не стоит демонизировать и полностью исключать контакт с водой, если нет таких показаний, да, то есть, возможно, это просто комфортно, это тоже имеет место быть, но все таки прям сильно бояться всего этого дела я бы не стала, и мне кажется, что продукты, которые на сегодняшний момент в ассортименте есть на рынке, они, в принципе, такие очень skin френдли как я это говорю, то есть, они благоприятные, такие благотворные для кожи, они очень хорошо на ней отзываются и в принципе потом последующие этапы они минимизируют тот вред условный да, который вода может да, кожу да. оказывать вот поэтому тоники и тонеры и тот и другой продукт может быть нанесен как на ватный диск, протерев лицо, так, соответственно, и просто руками. Если мы наносим руками, то вы получаете максимально увлажняющий эффект к вопросу, как, например, сэкономить. Да? Мы можем нанести и купить тоник, не покупать сыворотку. То есть если мы говорим про увлажнение, то тоник, увлажняющая сыворотка и увлажняющий крем здесь у нас может быть просто тоник, который нанесен в несколько слоев. То есть ты делаешь вот так, потом ты делаешь вот так, и так, не знаю, пару раз, пару-тройку раз. То есть, по сути, ты как бы кожу увлажняешь за счет использования, многократного использования тоника и закрываешь то самое окно, которое могла бы закрыть сыворотка. Да, это такой очень классный, на самом деле, лайфхак, который тоже из практики пришел, но он реально работает, и мне кажется, что... Использование вот такого продукта да, при многослойном нанесении откроет для вас совершенно какие-то другие грани. То есть, если вы до этого не пробовали, рекомендую серьезно, рекомендую попробовать, это очень крутой такой опыт. Вот, про тоник сказала, дальше. Есть такое поверье просто любимая моя, на самом деле, история про то, что если тебе 30, и не дай Бог тебе купить крем 40 плюс, где написано, да, то есть, вот, например, мне 30. Не дай бог мне начать пользоваться. Где же она, моя любимая? А, с сывороткой. Не дай бог тебе нанести. А, потому что может случиться что-то страшное, никто не знает, что конкретно, но может случиться что-то страшное. Там, с гиалуроновой кислотой, с коллагеном твой собственный коллаген перестанет вырабатываться и так далее, и так далее. Я думаю, что что-то из этого оперы каждый из нас когда-то слышал в своей жизни, да, что стоит опасаться продуктов. Вот с такими страшными названиями. Чем да? начнешь, тем больше кожи будет сама работать, привыкнет, вырабатываться да, больше не будет, да, и, так далее, да. и так далее, и так далее. Да, я очень люблю все эти истории, они меня очень сильно усилят. Что касается да, коллагена и гиалуронной кислоты, что это такое, по сути? Давайте вспомним о том, что, опять-таки, сейчас будет просто очень на пальцах все для того, чтобы вы максимально ну, приближены все это было ко всем, вне зависимости от того, были вы в моей школе или нет. Значит, гиалуроновая кислота и коллаген – это компоненты, которые работают исключительно на увлажнение вашего верхнего рогового слоя. Никуда дальше они не проникают, ни с каким клеточным ядром они, не дай бог, не связываются. И обычная молекула коллагена настолько большая, что она дальше просто верхний, слоя никуда просочиться не сможет то есть по сути даже если сильно захотеть чтобы это на что-то там на продукцию вашего собственного коллагена повлияло это просто теоретически невозможно да? гиалуроновая кислота это компонент который работает по принципу губки что он делает он притягивает воду откуда ее возможно притянуть то есть он может ее притянуть извне там, из атмосферы да здесь нужно э, хорошо увлажненная атмосфера рядом, либо увлажнитель под боком, да, то есть, чтобы было откуда притягивать. Если неоткуда притягивать, то гиалуроновая кислота притягивает как бы из дермы, то есть, ну, изнутри, по сути. Mm -hmm. Это та ситуация, которую лучше не допускать, поэтому все гиалуроновые средства я советую наносить в ванной, чтобы было увлажненно вокруг, да? То есть, серия mm -hmm. с гиалуронкой наносится только с гиал... в увлажненном помещении, запомните это, чтобы она сработала. Вот, это про гиалуронку, то есть, как губка работает. Если мы говорим про коллаген, то это такие увлажняющие белковые молекулы, которые, что это такое, да, то есть увлажнители, которые на поверхности нашей кожи увлажняют, да, за счет этого происходят а такое разглаживание визуальное, тактильное мелких морщин, которые многие называют первыми возрастными изменениями под глазами, mm -hmm. там не знаю где-то еще, на лбу, возможно. Я не говорю про эти межбровки, да, которые уже как бы формируются, это другая история. Я не говорю про носогубные складки, потому что это не разгладить, конечно, там гиалуронкой и коллагеном. То есть mm -hmm. здесь вопрос ожидания реальности, чтобы вы прекрасно понимали, что тот же самый коллаген... Он, конечно же, не про разглаживание морщин, но он про качественное увлажнение кожи, так же, как гиалуроновая кислота. А это на выходе очень часто создает раз более упругое состояние вашей кожи, да? то есть вы чувствуете тактильно, что лицо у вас более плотное, более такое подтянутое, натянутое ну, и так далее. Для э, зоны вокруг глаз Средства с гиалуроновой кислотой тоже хороши Потому что вот эти мелкие морщины Которые под глазами образуются Вот эта мелкая сеточка Очень хорошо уходят с э, гиалуроновыми средствами Поэтому mm -hmm. тоже, да, можно наносить Или там, с коллагеновыми средствами тоже ок вот. Но э, никуда дальше оно не заходит Ничего страшного, если вы будете подобные продукты использовать Не случится вот. Поэтому бояться не стоит И продукты, которые вы покупаете, наносите на лицо, не стоит выбирать по тому, что написано на этикетке. На примере, почему я принесла DNA. DNA-сыворотка с э, экстрактом, так называемым, черной икры. Да, то есть это история именно про вот то самое поверхностное увлажнение. Да, здесь есть пептидные комплексы. К слову про пептиды. Это как раз те компоненты, которые при курсе использования, то есть длительное использование которых, может дать очень хорошие результаты вот прям до и после. Но при этом нужно пользоваться ими регулярно, утро-вечер, в течение, там не знаю, двух-трех месяцев, например. Но если, например, мне 30, и я купила линейку DNA, то это ничем абсолютно точно мне никогда не аукнется. Единственное, что я, возможно, не увижу результатов. То есть это вот единственный подводный такой камень, которого стоит бояться. Покупая средства не по назначению, вы просто ну, максимально, что вы можете, да, не увидеть это, точнее, не увидеть тот самый результат, на который вы надеетесь. Поэтому что... В составе здесь конкретно, здесь как раз тут самый гидролизированный а, вот тот молекула белка, который очень классно увлажняет и может создать ощущение такого плотного, упругого, очень напитанного лица. За счет mm -hmm. этого, собственно говоря, линейка и а, в первом ощущении выстреливает. Поэтому пользоваться можно, даже если вам 30, а сначала нужно обозначить все свои а, проблемы. Да? А, если задача именно, ну скажем так, добавить вот той самой упругости и плотности, то прекрасно совершенно эта серия может справиться и дать хорошие результаты. Если у вас задача на более длительную перспективу сработать, то есть, условно, проработать какие-то морщинки и так далее, то здесь тоже можно э, надежду оставить, потому что через месяца 2-3 можно будет судить о э, действенности пептидного комплекса. А если этих морщинок нет, если, собственно, работать не с чем, то есть исходные данные у вас не те, которые обозначены на линейке, да, вы просто можете сказать, что средство не работает, то что работать не с чем. Поэтому важный вывод из того, что я сейчас вот это вот все рассказала, выбирать по задачам продукты, по потребностям и никогда по тому, что написано на этикетке. Это очень важно. Если 65, абсолютно то же самое. То есть что касается 65, 45, здесь большой разницы, поймите, нет. Вы в 65 должны четко понимать, какая у вас потребность. Скорее всего, у вас есть дефицит липидов, так называемые. То есть кожа становится более сухой. Даже если она была в 30-летнем возрасте, допустим, комбинированной, или, возможно, даже жирная, то, возможно, в 65 вы чувствуете больше именно сухость. Это даже не про обезвоженность, это про сухость. Вот В данном случае вам хорошо подойдут продукты, которые насыщены вот на те самые масла. Пептиды – прекрасный способ поддерживать. Конечно, я не буду обещать того, что, например, Условно, просто кремом вы можете закрыть свои потребности в, да, вот в этом возрасте. Но комплексный уход может держать ваше состояние кожи в очень-очень достойном. Вот, поэтому выбирать продукты как раз с теми самыми компонентами, как коллаген, пептиды. Да? Разница, кстати, между коллагеном и пептидом в размере той самой молекулы. То есть, по сути, коллаген – это что-то более крупное что работает сверху, а пептид — это что-то, что более мелкое имеет молекулы, может проникать глубже. Вот, Но это уже история такая более, более такая глубокая. Да? Если вам понравится и такой формат вам подойдет да, то мы продолжим и будем уже углубляться в эту историю, потому что я хочу, конечно, понять, насколько здесь народ готов к тому, чтобы просвещаться. вот Я все эти дела люблю, поэтому жду от вас обратную связь, буду ей очень благодарна. Если там что-то прилетело или что-то по э, тому, что вот я сейчас наговорила? Ну, там по поводу того, что э, поможет ли Готов. принимать коллаген внутрь. Коллаген внутрь, э, вы знаете, солят чего? То есть опять, если вы ждете, что будет... Морщины не разгладятся, не затянется ничего за уши, плохие новости. На самом деле коллаген, конечно, внутрь когда-то, да, имеет смысл принимать. Готово, прекрасно, спасибо. Рада. Значит, коллаген внутрь, да. Особенно если у вас есть в рационе вами? Чувствую себя да. Значит, коллаген, да, внутрь, но опять-таки здесь есть очень-очень большая разница, да, кому, когда, во сколько и так далее. То есть я не могу сказать, с какого возраста и вот точно вам нужно ли, но как минимум, если у вас есть дефицит белка в рационе, да, стоит. Возраст, опять-таки, друзья, мы не привязываемся к возрасту. А у человека у одного в 30 лет и у другого в 30 лет могут быть абсолютно полярные исходные данные. Это очень важно понимать. Я здесь и про состояние, и даже не про тип кожи, а про состояние, про условия жизни, про условия работы и так далее, и так далее. То есть эта история все-таки больше про конкретный какой-то случай, да, поэтому, ну, давайте будем рубежом считать 30+, но это все очень словно, не привязывайтесь прям к этому возрасту, иногда бывает, что и в 25 надо. Счастливый ты человек, не знаю, что такое Бузова. Едем дальше, друзья. Про Значит, про отслушивание, если мы говорим про ошибку, то она звучит следующим образом. Многие считают, что некоторые, давайте, да, вот так, считают, что Отшелушивание – это тот этап, который, опять-таки, можно исключить, потому что у меня кожа не жирная, она не проблемная. Зачем мне отшелушиваться? По большому счету, я, наверное, где-то соглашусь, да, что многие отшелушивающие средства, на них, по крайней мере, так написано на многих, они позиционируются как продукты, которые... Больше всего необходима кожа комбинированной, как минимум, да, жирной, проблемной, и борется вот с ну, соответственно, проблемами, которые вытекают из состояния кожи. На самом деле это не так. Если вы вдруг проснулись и поняли, что вас не устраивает ваш цвет лица, если вам не нравится рельеф, да, такие вот бывают, знаете, под определенным углом. Посмотришь на лоб или вот на эту зону, и такие маленькие прыщики, которые вот, вроде бы их нет, но они есть. Ты их чувствуешь либо тактильно, либо под определенным цветом. Вот если вы что-то такое видите, если вам кажется, что ну, надо уже как-то начинать работать с первыми возрастными, а может быть даже не первыми возрастными уже, то вам надо обязательно подключать отшелушивающие средства. Они бывают уже разные. У меня в руках продукт, который представитель яркий, два в одном средства, где есть и механическое отшелушивание, и кислотное отшелушивание. И это прекрасно. Да, потому что ну, можно это разделить на 2-3 средства, но когда это все в одном, это очень круто, это удобно и так далее. Средства с гранулами, да, которые который е дают механическую тебе шлифовку, и плюс еще мягкие аха кислоты которые работают на как раз ту самую превенцию возрастных изменений. Поэтому э, отшелушиваться нужно абсолютно всем, подводя черту, вне зависимости от того, какая у вас кожа. Правильно выбрать для себя продукты – тоже, конечно, вторая задача, но, тем не менее, э, продукты однозначно для любого типа кожи отшелушивающие подобрать можно. Если вы новичок, выбираете средства два в одном, чтобы не думать, как потом все это соединить воедино и придумать эту рутину неоткуда. Да? Выбирайте средства вот такие максимально... Э, Максимально многофункциональный, скажем так. Вот. Ну и, соответственно, их можно, кстати, наносить и как маску, например, на более длительное время, там на 5-7 минут, ну и, соответственно, Мне увидеть как... максимальный результат. Как Меня часто как зависит что... да. как часто. от состояния кожи от исходных данных? Чаще, чем средняя такая тоже температура по больнице, больше, чем три раза в неделю, этого делать не надо. Два оптимально. Три можно, но не всем. Если плотная кожа, Плотная, жирная кожа, да, можно. А, три раза. Если любая другая, то двух, в принципе, будет достаточно. Когда лучше отшелушивать Вечером, утром и после этого? То есть как-то закрывать, защищать? <coughs> Нет, а, закрывать в любом случае нужно обязательно. Uh -huh. То есть у нас с вами рутина, вот это вот ежедневный да, уход, он будет выглядеть как минимум следующим образом. То есть это очищение, это тоник, да, если исключить ошибку, которая, возможно, и была в уходе. Сейчас мы знаем, что тоник нужен, это тоник. Сыворотки, возможно, нет, а может, она и есть. Крем. Mm -hmm. Это если вот такая ежедневная история, да, у нас. Mm -hmm. Если у нас те два дня, когда мы что-то такое экстра хотим сделать по отношению к своей коже, то мы делаем очищение, отшелушивание, тонизирование. Сыворотка есть или нет, не знаю. И крем, то есть это уже mm -hmm. 5 степов, да, вот, скраб, да, он деликатный, он, в принципе, подойдет очень-очень многим, поэтому можно пользоваться, можно, ну, в принципе, любую, любому абсолютно типу кожи использовать, единственное, что вот если как маску вы делаете аппликацию, то есть нанесли, я сижу, да, там 5-10 минут, для очень тонкой, чувствительной кожи, наверное, с минуты-двух я бы рекомендовала начинать, смотреть уже на то, как средство работает, потому что, да, на сухое лицо, а на сухое в идеале э, наносить, если как маску, если про это был вопрос. Вот, если как скраб, то лучше на влажное, чтобы оно легче разносилось. Так, привязки дальше. к дню, ну, то есть если утром или вечером, да. отшелушивания нет привязки, когда лучше делать. Или есть какая-то? Утро, вечер. Э, ну, смотрите, если это лето, то есть если mm -hmm. это вот за окном плюс 30, и это прям такое жаркое лето, то, конечно, э, мы не используем скрабы или любые отшелушивающие продукты с утра. Mm -hmm. э, все таки это ну, нежелательно. Да, можно нанести солнцезащитный крем, да, можно как-то защититься, но, тем не менее, это нежелательно. Поэтому нет. Вот, э, это вечером. Но если мы говорим про... Э, в зиму, например, да, осень-зиму, то, в принципе, почему бы и нет, э, mm -hmm. с утра при э, нанесении санскрина, солнцезащитный крем, я все-таки советую и зимой в том числе использовать, даже где-то Москва. Потому что мы с вами говорим все-таки про вред не только от лучей, от которых мы можем условно сгореть, но и от лучей, от которых мы можем получить так называемые фотоповреждения. А это новые морщины. Просто здравствуйте. Бренд, о котором мы здесь сегодня говорим, совместный эфир, с которым мы проводим, называется Ламбре. Можете потом зайти и посмотреть. Так, дальше. Дальше. Вот, это тоже моя любимая история. У нас там сколько времени еще есть, чтобы я понимала? Я не думаю, что мы сильно ограничены, на самом деле. Ну, а, у нас просто раз... час, сейчас Вообще автоматически это... всё закроется. А, тогда у нас 10 минут. А так мы до завтра совершенно свободны. Да -да. А, так, значит, по поводу, по поводу... вопроса был от читателей, когда ты его фиксировала, и мне хотелось бы тоже его закрыть. Значит, что касается того, посоветовать уход от морщинок вокруг глаз, что делать с носогубными складками, что делать с межбровными складками, поперечными морщинами и так далее. Uh, у нас у девушек есть такое свойство, мы очень любим разглядывать себя в увеличительное зеркало и вот uh, искать вот здесь вот у меня прыща, вот здесь у меня поры, а вот здесь у меня морщины и так далее, и так далее. Uh, значит, делать этого не стоит. Почему? Потому что я могу привести пример. Uh, подходит ко мне девушка uh, в оффлайне, да, мы с ней встречаемся, она мне говорит. Uh, значит, у меня… Морщины, вот здесь, вот маленькие морщины под глазами. Посоветуйте, пожалуйста, все наношу, ничего не помогает. А я смотрю и вижу. Я вижу акне. Ну, как минимум, в первой степени точно, да, mm -hmm. то есть какие-то вот единичные, в достаточно таком активном оформлении варианта высыпания есть на лице. Я вижу обезвоженную кожу, которая стянута так, что просто невозможно. Я вижу неровный цвет лица, ну и еще что-то, да. Я не вижу этих морщин, то есть я их не вижу, потому что, возможно, они есть, но акцент совершенно на другое в качестве кожи делается, когда ты первый раз встречаешься с человеком. Вывод из всей этой истории следующий. Если у вас качество кожи, которое скажем так, не соответствует и возрасту вашему, и тому, как по идее вы хотели бы, чтобы вы выглядели, то начинать стоить комплексно с уходом за всем, лицом. То есть не так, чтобы вы воздействуете, вот у меня сыворотка с коллагеном, например, с тем самым, я вот ее буду на морщину мазать и надеяться, что она у меня уйдет. Или вот сюда я буду гиалуронку втирать активно а надеяться, что она у меня уйдет. Так не работает. Вам нужно обязательно воздействовать сначала на все лицо для того, чтобы улучшить цвет лица, улучшить тургор, увлажнить кожу, выровнять рельеф, например. И тогда как минимум у вас общая вот эта вот визуальная история, она выровняется, возможно, вот эти вот морщины, те самые, вас беспокоить будут уже не так сильно, а возможно вас вообще не будут беспокоить, уже. потому что да, у вас в целом качество кожи улучшится, изменится и так далее, да, то есть уже это будет не актуально поэтому обязательно, друзья, э -э вот прям Настоятельно вам рекомендую перестать э, заниматься вот этим разглядыванием всего, понять, что э, вот от этой морщины не существует крема, я сейчас дальше как раз про это скажу, да, то есть есть история комплексная про домашний, в том числе уход, э, который нужно выстроить правильно, исходя из типа и состояния вашей кожи, и потом уже э, собирать плоды и думать, а что же дальше мне делать, для того чтобы, возможно, вот тогда уже на том этапе как-то таргетированно воздействовать на конкретную эту зону. Что касается вот как раз той самой носогубной складки, да, э, невозможно, к сожалению, уйти вот от этого и вот от этого просто нанеся туда крем, да, mm -hmm. поэтому я как раз сказала про отшелушивание. Морщина – это такая история, которая закладывается, к сожалению, у нас не всегда только на верхнем уровне. Если у вас начальная стадия, назовем ее так, состояние, когда можно исправить все, нанеся просто увлажнялки, то вы берете гиалуроновую кислоту, вы берете коллагены или любые другие белки, пептиды и так далее, вы все это дело наносите на лицо, у вас классно все увлажнилось, схватилось и все здорово, то есть вы получили mm -hmm. на выходе результат, который вы хотели получить. Морщина ушла, потому что вы просто увлажнили верхний слой, разгладив его, да, и, соответственно, тем самым увидев ну, результат. Что касается э, второго случая, то здесь все серьезнее, когда у вас машина закладывается чуть глубже, да? здесь уже чем стоит э, пользоваться, какими-то мануальными методиками, массажем, ручным или аппаратным mm -hmm. каким-то. Возможно, стоит подключать более активные компоненты, которые работают, например, с ядром, да, там, витамин А и так далее. Ну, то есть это такая история, которая часто требует комплексного воздействия, и если у вас, например, здесь носогубные складки, которые никуда не уходят, вам смотреть нужно не просто сюда, расслабляя эту зону, mm -hmm. вам mm -hmm. нужно расслаблять mm -hmm. вот эту зону, потому что она сильно завязана, есть такая мышца круговая мышца рта, mm -hmm. которая вот здесь вот тоже завязана. То есть если у вас вот здесь вот так вот вы часто сидите за компьютером вот так вот кто любит так сидеть ваши ноги так либо сидеть я знаю. если вы вот так вот сидите у вас постоянно вот здесь вот спазм да который нужно снимать если здесь спазм вот здесь никогда не расслабится и картодон там друзья если э, прикус неправильный то вот эта вот история никогда не уйдет к сожалению поэтому правильный прикус наших все если нужна вот здесь вот визуальная гладкость вот. А, и последняя история, про которую хотелось бы сегодня рассказать, такая финалочка про поры. А, значит, а, расширенные поры, что можно сделать до и после, да, то есть можно что-то нанести, что мы заблюрим все поры, то есть если человек родился с порами, то а, нанеся какую-то волшебную сыворотку, он может от них избавиться. К сожалению, это тоже такая сказка с плохими новостями. <да>? Опять плохие новости подъехали, да, не будет да, волшебного средства. Потому что его нет. То есть если вы э, родились, грубо говоря, с пористой кожей, если у вас э, генетическая э, значит, предрасположенность к э, расширенным порам, то э, вы... Я люблю вот эту историю про то, что если ты родился шарпеем, то из тебя не получится доберман никогда. Ну, то есть это вот история про шарпеи добермана. Если есть поры, то они есть. Максимально, что ты можешь сделать это э, использовать средства, которые будут визуально немножко подтягивать поры, но они не будут качественно сказываться на состоянии кожи. То есть не будет вот этого mm -hmm. фэстюна на лице. Да? Стоит просто очень э, адекватно подходить к ожиданиям, которые ты хочешь получить от средства. И тогда не будет вот этой истории, что, а, вы мне посоветовали крем, который не работает, да? а, вы мне посоветовали крем, который не убрал мою морщину. То есть если ты понимаешь, на что этот крем способен, то ты можешь, в принципе, насладиться процессом его использования скажем так. Поэтому, если мы говорим про сужение пор, что важно? Важно хорошо очищать лицо, мы уже сегодня говорили достаточно про очищение, да, тут думаю, что мы закрыли. Отшелушивать лицо, да, опять-таки, это может быть механическая экспиляция это может быть кислотная эксфолиация, все что угодно, а в зависимости, опять-таки, от далее выстроенного ухода. Могут быть какие-то пора вяжущие, суживающие компоненты, неофсенамид, например, да, хороший очень ингредиент, он часто, вот, кстати, в тониках как побочный встречается, если вы на обороты будете иногда смотреть, то вы увидите на четвертом месяце тот самый неофсенамид, он неплохо влияет на тон кожи и на вот как раз то самое поросуживающее действие оказывает конечно в зависимости от продукта тоника или сыворотка тут можно говорить о разном конце этой истории но тем не менее не ацинамиду да в контексте суживания пор периодически очищать лицо дополнительно какими-то масками или чем-то подобным да? вот и э, использовать средства анти-эйдж если мы говорим про возрастную кожу тоже часто бывает такая история вот у меня с возрастом расширились поры почему потому что процесс гравитации как бы никто еще у меня вошел да то есть все идет вниз поры э, растягиваются и они растягиваются как они не становятся шире круглее они становятся как бы более вытянутыми такими да то есть это тоже mm -hmm. история про некое провисание Поэтому, если у вас с возрастом поры становятся шире, вы не работаете с порами, вы воздействуете на возраст, ассоциированные изменения. То есть вы работаете условно с возрастом, с морщинами, да, подключаете кислотные какие-то средства, витамин С. Вот. Мне, кстати, очень импонирует, я сейчас перескочила на пептиды как-то в своей голове, не обозначила, пептидные комплексы. Очень импонирует, что у ламбре в составах есть интересные, на мой взгляд, связки, именно такие патенты крутые, которые э, имеют в составе не просто один пептид, а это прям микс. Mm -hmm. Потому что ты можешь э, иногда э, есть такие бренды, да, которые делают, например, один пептид, второй пептид, и ты сам да, это такие моно, моно да, да, и так далее. Это не всегда эффективно, потому что ребята, которые делают это в лабораториях, они, конечно, ну, да, имеют смысл довериться иногда, и когда это связки пептидные, это чаще всего выстреливает круче, работает эффективнее. Вот, поэтому э, с расширенными порами, надеюсь, э, мы закроем историю, надеюсь, вопросов будет поступать меньше, что делать с расширенными порами, просто понять, простить, полюбить их, и просто пытаться как-то э, не да, научиться с ними жить и как-то воздействовать на них именно суживающими методами, но не надеяться на то, что их когда-то не будет. У нас на самом вот. деле на эфир осталось 25 секунд. Секунд. Секунд. секунд. Я, говорю, да, да. Я очень уложилась сегодня прекрасно. Да, мне кажется, что нам надо было каждую ошибку разделить на отдельный эфир, потому что а так есть и вопросы... Это бесконечная история, друзья. Да-да-да. Я думаю, что... Мы все поблагодарим ну, спасибо, Машу, спасибо. да, и Взаим попробуем внимание. попробуем сделать так, чтобы эфиров было чаще. Спасибо вам большое, спасибо Маша.